«Погоди, посмотри. Я достаю из старой кожаной сумки слегка разорванную фотографию, которую протягиваю своей пра пра -правнучке. Боже мой, как ее зовут? Алена? Аниша? Ангелина? Как-то так. Не могу вспомнить. Какое-то время она продолжает смотреть на фотографию. Нет. Ты? ты не на Представь себе, моя дорогая крошка, что это я сделаю эту фотографию. Фитц все приготовил сам, настроил камеру, а мне только оставалось нажать на кнопку. Щелк. Секи. Мои глаза больше ничего не видят, но на эту фотографию я столько раз смотрела, что знаю ее наизусть. Отец справа, между двумя якутами, с топором в руках. Фиц первый слева в своих крошечных очках. Херц рядом с ним. И снова она смотрит в тишине. Кто? Фиц? Она меня смешит, эта малышка. Я никогда не задавала себе этот вопрос. Но он был отличным охотником, в этом я уверена. Я думаю, что я его боялась. Ça veut dire, que tu pas? Я устала от твоих вопросов. Я внезапно остановилась. Малышка совсем рядом со мной, но я различаю лишь, лишь ее смутный, сероватый силуэт. Откликаю ее шепотом. Александра. Мне кажется, что она смотрит на меня странно. Уи? Oui? Александра. Я повторила немного погромче. Тебя зовут Александра. Это меня смешит. Ба, oui. Je me suis toujours appelée tu sais. Теперь смеюсь я. Александра. Я повторяю это слово так, словно наслаждаюсь чайной ложкой меда. Но как же я могла забыть имя своей прапраправнучки? Конечно же, ее зовут Александра, как царицу. И ты Кого? Фиц! он тебе предупреждал? Нет, никогда. Ты же знаешь, что он был белокожим, ученым, важным человеком. Я же была девочкой с обожженным от холода кожей, маленькой охотницей Большого Севера. Для него я была никем. Позже я узнала, что он написал книгу и посвятил ее моему мамонту. И так? Кажется, в этой книге есть мое имя. И даже говорят обо мне. Не знаю, правда ли это. В любом случае, я не умею читать. В первый раз я снимаю кулон с своей шеи с того момента, как Эбба мне его подарила и одеваю его на свою прапраправночку. Держи, моя маленькая. Я слишком стара теперь. Мне больше не понадобится. Держи его. Он тебя защитит. Никогда не снимай его, Александр, и не открывай, иначе вся его сила исчезнет».